Не сменить зарячим. Примерно тоже все вещи. Но как бы цель показать базовые вещи, они нужны. Почему? Потому что с этого начинается. Положу Боже... пока. Она сразу уйдет. Аня сразу не уйдет на пятерке. Давай горячий. Это грыжа со знаком плюс. Угу. Я сейчас горжевого мешка. Пытаюсь снять элементы семенного канатика. Смотрите, отвожу их в сторону. У меня брюшина в левой руке. А вот эти вот они все, видите, элементы семенного канатика. Вот они. Вот они здесь. Я их снимаю с мешка в сторону аккуратненько. Иногда, если очень грыжи большие, пахово мы сделаем такую кабинету. Будет сейчас финиш. Я его пока рассекаю, чтобы он туда двигаться в сторону правильно. Сюда в этом направлении. Нет, семиносящий протоплон. У нас тоже все уходит, но здесь ничего нет. Я цифровал все ткани вокруг грыжи, грыжевой мешок освободил. Элементы семенного канатика, вот они у нас все в целости и в сохранности. Удалил две большие липомы в области семенного канатика. Вот одна липома, вторая липома, мы их потом извлечем из брюшной полости. Сейчас положил бардовскую сеточку, такую объемную в 3D специальную анатомическую сетку. Вот И одной скрепочкой закрепил к лунному бугорку, второй такером сейчас закрепил к связке паховой. Вот, вот это артерия эпигастрика инферио. Вот она, видите, мы ее видим. Дальше я буквально еще одну скрепочку кладу на соединенный сухожильный пневроз. Видите, все. И еще вот сюда одну скрепочку вот, вот на эту зону для профилактики смещения и план. Все, вот, буквально 4 места фиксации. Смотрите насколько сетка лежит анатомически. И сейчас я ее закрою в Сейчас я приступил к перитонизации брюшинки. Нить, которая рассасывается. Это синтетика. И аккуратненько сейчас мы этой ниточкой все завяжем и сделаем завязываем первые узлы фиксируем нить положение в этом для нас удобном дальше сейчас начинаем обзор, формировать непрерывный шов закрываем эффект в брюшине возвращаю все к тому положению как оно и было до оперативного вмешательства, я имею в виду в плане целостности брюшинки. Вот так, подобным образом сейчас закрываем и восстанавливаем дефект. Заканчиваем перитонизацию, нам осталось несколько швов. Видите, аккуратненько сопоставляем края брюшинки между собой. образом все закрываем окончательный вид оперативного вмешательства мужчина сегодня оперировал с двухсторонними паховыми грыжами с правой стороны большая паховая грыжа которая ущемлялась у него две недели назад было ущемление мы сделали с правой стороны сделали с левой стороны поставили сетчатые планты я удалил еще параллельно большие или липомой семенного канатика с правой и с левой стороны. Вот так сложил в контейнер пластиковый. И сейчас мы будем извлекать это из брюшной полости. Особенностью как раз является при ревизии тонкой кишки. Вы видите, вот этот как раз отрезок ее был ущемлен. Мы видим гиперемию брыжейки, так сказать, гиперемию сирозной оболочки. С другой стороны мы видим рубцы как раз на брыжейке. То есть это говорит о том, что она у нее ущемлялась не первый раз. То есть вот эти рубцы Сказать, говорят о том, что она входила выходила, выходила с образованием как раз рубцов, с образованием ишемии. Вот так это выглядит состояние после ущемления. То есть еще бы примерно час, и наступил бы некроз этого участка кишки с развитием уже осложнения перитонита. И это потребовало бы лапаротомии, резекции этого участка с наложением анастомоза и лечением длительным а, пациента. Поэтому все хорошо, что так и закончилось. Мы извлекаем сейчас липомы из брюшной полости и оперативно вмешательства на этом закончим. Искренне Ваш профессор Пушков.